Заключительный день нашего типа на квадроциклах по Кавказу. Мы едем на одно, повторю, как не устану это слово, пейзажное место, это водопад. Сейчас мы езжаем на квадриках, потом пойдем виском. Потому что с 15 -го года начал кататься на квадроциклах, постоянно искал компанию, искал команду с кем, единомышленников, с кем катать. Вот. Постоянно искали красивые места. Выезжали на Черное море своей командой а потом просто решили свое хобби передавать делиться маршрутами эмоциями красками впечатлениями то есть непосредственно с нашими туристами с нашими гостями вот ездим показываем красоты туристам ну и соответственно еще параллельно дальше разрабатываем маршрут сейчас мы находимся непосредственно в архизе маршрут называется живофисный архиз и ездим по трем ущельям Туры у нас для активных непосредственно туристов, кто любит активную жизнь, кто любит много катать, много ходить, Девушка много хорошо. путешествовать. У нас туры есть и семейные с детьми, кто хочет приехать показать своему ребенку, что такое квадрик, познакомить его познакомить его с Кавказом, познакомить его с красотами. Есть девчонки приезжают сами, непосредственно катают за рулем. Есть просто приезжают мужья с женами, то есть, ну, разный формат. Приглашаем вас... На Кавказ приезжайте, у нас э, есть э, туры по ставрополе у нас есть Трильбруси, у нас есть Архыз, у нас есть Осетия Северная, у нас есть Черное море. Э, то есть Скоро, Скоро будет Донбай, да, Мухинские озера, красоты. Всегда рады видеть активных э, людей. И добро пожаловать! Приехали из Москвы, у ребят второй раз. Первый раз катали на Эльбрусе, при Эльбрусе. Ну, что можно сказать? В общем, ребята сделали тур как для себя. Все подготовлено на высшем уровне, все сделано классно, четко. Все по таймингу, оборудование идеальное. Для нас очень важна была хорошая техника. Техника в отличном состоянии, никогда не подведет. Даже если что-то где-то, ее можно очень быстро сделать. Маршрут хорошо продуман. Погода у нас была замечательная, было, было и тепло, был дождик. Трассы достаточно интересные, с красивыми видами. Водопады сегодня смотрели. Очень много животных, что добавляет атмосферы. Очень вкусно готовят. Здесь просто фантастическая еда. На Кавказе, в принципе. А ребята еще и самостоятельно готовят по своим рецептам, по местным. Мясо разного рода кошлама, пловы. Просто гастрономический рай для тех, кто любит поесть. Ну и баня. Каждый день баня, купель, все новое, свежее, шикарный дом, отличное размещение, комфортное. Ну и обстановка. Природа. Отдохнули мы на 5 плюсов. Всем рекомендуем АТВ Тур за 26. Мы приехали сюда с друзьями, своей компании, с мужем. Я, в частности, из Москвы. Приехали покатать на квадриках, полюбоваться невероятными которые вокруг нас здесь повсюду очень классный тур получился энергетика такая шикарная погода вообще не подкачала классно очень и даже дождь который иногда валил просто все равно оставляет дикое впечатление что касается нас мы в принципе часто катаемся на квадроциклах поэтому нам есть чем сравнить но здесь ребята на тв туры 126 реально большие молодцы потому что Организация на высшем уровне, туры все продуманные до мелочей, питание просто вот реально выше всяких похвал, проживание, отношения. Во всем чувствуется забота, тепло, уют. Такое чувство, что просто к друзьям на уикенд приехали, да еще и столько эмоций получили от проката. Поэтому я уверена, что это не последняя наша встреча, и будем катать дальше в России с ними. Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эти замечательные четыре дня, что мы провели на Северном Кавказе. Ребят мы знаем очень давно уже и не в первый раз с ними путешествуем, здесь всегда организация это высший пилотаж. Красивые места, сами все подбирают, прям чувствуется, что какой-то индивидуальный подход и встречает нас как близких родственников. Я очень признательна, АТВ-126, спасибо. Очень красивые места. Первый раз выехали с АТВ-126 в прошлом году, наблюдали эти же красивые пейзажи, но немножко с другой стороны. Очень красивый регион, грамотная организация, Хорошая техника, вот что нравится, потому что мы особо не избалованы катанием на квадроциклах, но любим тогда, когда техника, она удовлетворяет все наши потребности. В прошлом году был трехдневный тур, ночевали в палатках. Первое, мой был такой опыт, просыпались с видом на Эльбрус, в этом году все более по-домашнему стоят классные купели, горячие, холодные, есть баня. И также неотменный сервис и подбор трасс. Нам повезло с погодой, будто бы ее прям под нас заказывали. Пару раз был дождь, намокали. Но в такой классной компании это незабываемое впечатление. Очень очень хочется повторить в следующем году уже в Алании по другому маршруту вместе с такой мощной командой, с нашими друзьями, которые приезжают уже второй год. И вот как раз мы в прошлом году на туре познакомились. Поэтому спасибо большое. АТВ-тур 126. Красавчики. Так держать. Слушай, ребята, что вы нас не жорнули. Всем пока.